Друзья, всем привет! Вы попали на канал Ikigai. Меня зовут Сергей. Сегодня мы с вами проведем живую торговую сессию по нон-фарму. Нонфарм главную новость месяца. Самую ожидаемую новость месяца non -farm Payrolls. Это non-farm payrolls. Это во-первых. А во-вторых, мы с вами рассмотрим все предыдущие записанные мною примеры non и составим с вами логику захода. Разберемся, почему так происходит, в чем смысл и как нужно заходить. Нонфарм это изменение числа занятых в ней сельскохозяйственном секторе США. Одна из главных новостей месяца, которая выходит каждую первую пятницу. Сейчас у нас будет интересный Пример, поскольку предыдущий нонфарм выходил в четверг, то есть 2 июля, поскольку в пятницу был праздник. И нон-фарм сработал не так, как обычно. Давайте с вами это разберем. Итак, друзья, до выхода новости остается 10 минут. Будем с вами дожидаться и использовать сумму в 5% от депозита, то есть 1750 рублей. Будем сходить, как обычно, на импульс и на откат. Будем все смотреть, естественно, по ситуации. Итак, пока что я вижу импульсы на повышение. Рассматриваю пока что движение на понижение. Вероятнее всего цена пойдет вниз. Но у нас еще остается достаточно много времени. Давайте с вами наблюдать за движениями цены. Кстати, сегодня у нас четверг. Нонфарм обычно выходит каждую первую пятницу месяца. Но завтра у нас а, праздник в США. Поэтому сегодня нонфарм может отработать не так, как обычно. Может такое случиться. Поэтому будем иметь в виду Смотрите, 5 минут остается до новости Происходят достаточно сильные импульсы на понижение Теперь я уже рассматриваю повышение То есть в противоположную сторону Очень-очень сильные импульсы на понижение Итак, остается 1 минута, наблюдаем с движениями цены Пока рассматриваю повышение 40 секунд, смотрим Был у нас сильный импульс вниз Теперь цена немного корректируется от уровня поддержки, но, тем не менее, ее все равно тянут на понижение. 20 секунд, сейчас будем заходить. Окей, это однозначно повышение. Заходим вверх на одну минуту. Смотрим. Очень слабенькая реакция. Скорее всего, это из-за этого первого импульса. Окей, импульс пошел. Повышение мы с вами отработали. Теперь будем дожидаться отката. Отката будем заходить, скорее всего, одним процентиком. Просто отработаем быстренько откат. Поскольку основной доход мы уже с вами сейчас заработаем. Остается 5 секунд и сделочка у нас заходит в плюс. Отлично. Увеличиваем время экспирации до 5 минут. И ждем отката. Смотрите, откат произошел сразу же. Обратное движение после импульса вверх. Я уже говорил, что это он фар может работать не так, как обычно. Вот мы это и наблюдаем. То есть, скорее всего, откат уже можно здесь не рассматривать. Да, ребятки, здесь очень спорная ситуация. Откат мы здесь не рассматриваем. То есть, цену просто колбасит туда-сюда. Давайте вместо этого почитаем статистику с момента начала моей торговли по новой системе. На самом деле, я сделал немного сделок. А очень немного. Давайте посмотрим. Давайте все это дело мы скопируем. Я, правда, уже подводил статистику. Итак, смотрим. И трейд бар, реальный счет. Вставляем все это дело. И сохраняем. Заходим в эту вкладочку. И смотрим. То есть 2000 рублей я заработал. Всего 11 сделок, то есть торговал достаточно мало. Убыточные дни были во вторник и пятницу. Самый прибыльный четверг, но сегодня у нас лонфармы отработали. Очень удобно, кстати, здесь изображает статистика. 64%. Множество здесь плюшек есть А я, пожалуй, оставлю ссылочку на этот сайт Но им можно месяц только бесплатно попользоваться А потом придется покупать подписку Свою торговую систему я вам уже сказал в предыдущем видео Опять же, подсказка на это видео есть Кстати, если бы мы зашли здесь на откатик, то он бы сработал Напоминаю, что я жду 5 минут после выхода новости И захожу на откат мы бы здесь также получили с вами плюсик. Но ситуация была опасная, поэтому я решил не заходить. Итак, а теперь давайте перейдем к разбору ситуации и логики захода. Недавно я создал телеграм-канал, а в нем чат для общения. Там я публиковал опрос с нонфармом. Конечно, без какой-либо конкретики по валютной паре и времени экспирации, но я думаю, люди знают мою логику захода. Если честно, результат меня очень удивил. В предыдущих нонфармах у меня не было такого общения с аудиторией, как здесь. Кстати, прямо сейчас напишите, пожалуйста, в комментариях, что у вас получилось по нонфарму. Заходили ли вы перед импульсом на откат или с своим способом мне казалось что я все максимально подробно объяснила что у большинства должен быть плюс я уже даже не знаю как вам это объяснить чтобы у вас был плюс почему у меня нонфармы заходит постоянно а половины нет почему вы не видите того что вижу я встает вопрос что я делаю не так не знаю моя ли это ошибка в объяснении или все дело в опыте торговли но давайте с вами разбираться для начала мы полностью разберем наш предыдущий нон -фарм. мне казалось что здесь все максимально очевидный что импульс предугадать очень очень несложно но на деле люди запутались Итак, как мы поняли я опираюсь на движение до самого нонфармы фарма за несколько минут до него ориентируясь на это поведение цены и на минуту до выхода новости то есть на последнюю решающую минуту она и придает нам уверенности и подтверждение нашему заходу давайте полностью проанализируем это движение что вы видите на графике где вы здесь видите импульсы куда тянут цену куда направлены импульсы просто отвечайте на эти вопросы импульсы здесь направлены вниз думаю это всем понятно хорошо что образовалось после Цена наткнулась на уровень поддержки. После импульса следует откат. Небольшое откатное движение. Цена здесь просто корректируется. Она даже не преодолела половину движения импульса, который был слева. Это небольшое откатное движение. И при этом на этом откатном движении цену все равно толкают вниз. Некоторые люди мне скидывают скриншоты и говорят, вот, здесь был импульс вверх. То есть свеча закрылась зеленым цветом, но цена все равно пошла вверх. Я никогда не ориентировался на закрытие свечей. Я не знаю, откуда вы это взяли. Вы можете посмотреть полностью плейлист от начала и до конца. Я ориентируюсь на формирование этих свечей, на движение внутри свечей. Свеча может закрыться зеленым цветом, то есть на повышение, но при этом присутствуют в ней импульсы вниз. Вот что я имею в виду. Смотрите, у нас происходит за 15-20 секунд импульсы на понижение. То есть, цена дергается вниз. Именно это дало решающее значение моему заходу. После этого движения я произнес фразу «это однозначно повышение». Давайте посмотрим этот момент. Был у нас сильный импульс вниз. Теперь цена немного корректируется от уровня поддержки, но, тем не менее, ее все равно тянут на понижение. 20 секунд, сейчас будем заходить. Окей, это однозначно повышение. И до этого, когда я смотрел на импульсы вниз, я предположил, что цена у нас пойдет вверх по этим импульсам. И я как раз ждал подтверждения на последней свече. За 10 секунд до выхода новости я зашел на минуту вверх и получил импульс. Данное движение до новости... Указывает только на первоначальный импульс, но не на общее направление нон-фарма Поскольку мы видим, что цена у нас в данном случае совершила импульс вверх, но потом пошла на понижение Вы должны понимать логику движения цены, как цена движется а не смотрите на закрытие свечей, смотрите за движением внутри этих свечей В данном случае закономерность рассчитана не на паттерны На паттернах как раз нужно сходить по закрытию свечей Здесь же нужно смотреть за движениями внутри свечи Надеюсь это понятно Давайте с вами разбираться дальше Теперь давайте рассмотрим предыдущий нон-фарм, который выходил 5 июня То есть в предыдущем месяце Здесь я как раз говорил о формировании свечей О том, как образуются свечи О том, как цена дергается внутри этих свечей Итак, смотрите, здесь тоже неоднозначная ситуация давайте с вами опять определять импульсы где у нас здесь находится импульс думаю всем понятно огромная свеча на повышение огромная зеленая свеча это и есть импульс потом пошел откат от импульса то есть небольшая коррекция смотрим что происходит дальше после коррекции опять же происходят импульсы на повышение то есть цену явно толкают на повышение вы можете заметить что цена здесь стоит в определенном диапазоне но давайте посмотрим куда тянут цену обратите внимание как формируются свечи Просто на это посмотрите. То есть цену постоянно как бы тянут вверх. И я здесь зашел в противоположную сторону, то есть на понижение на одну минуту. В предыдущем нон-фарме подписчиков также были вопросы. Они заметили малюсенькое движение вниз и подумали, что цена у нас пойдет на повышение. То есть цену постоянно толкают вверх, цена постоянно дергается вверх. Они увидели импульс вниз, такое движение вниз и поставили вверх. Это противоречит той логике, которую я объяснял в моих видео. Если вы видите, что цену постоянно тянут на повышение, что у нас присутствуют импульсы вверх, то малюсик движения движение вниз ничего не сделает Надеюсь, этот пример также понятен И мы с вами ловим просто мощнейшие и увереннейшие движения вниз Теперь давайте рассмотрим еще один пример Нонфарма, который выходил еще один месяц назад То есть в мае Здесь вообще никаких проблем не должно возникнуть То есть у нас уверенное движение вверх импульс вверх Без каких-либо коррекций И мы заходим здесь на понижение И опять же получаем уверенный импульс в противоположную сторону Теперь давайте рассмотрим достаточно интересный пример фарма за 6 марта Вот там ситуация была сложненькая Давайте проследим за тенями свечей. Хорошо, что мы видим до фарма? Свечи на понижение, то есть движение вниз. Но, если мы проследим, как формируются эти свечи, то мы увидим тени сверху. То есть цену на этих свечах толкают на повышение. Обратите внимание на огромные тени сверху. Цена стреляла вверх и откатывалась. Стреляла и откатывалась. Хоть цена идет здесь в краткосрочном нисходящем тренде, но цену здесь толкают на повышение. Обратите внимание, что за 2 минуты до выхода новости цену резко потянула вверх. Учитывая предыдущее движение с большими тенями сверху, можем предположить, что цену тянут на повышение, а следовательно, фаром у нас отработает импульсом вниз. Плюс ко всему, если мы посмотрим на предыдущее движение, которое было примерно 15 минут назад, то мы увидим сильные импульсы вверх. А данный краткосрочный тренд вниз является коррекцией от этого импульса. Зашел здесь на понижение, и мы с вами опять же получаем уверенный импульс и плюс. Теперь, друзья, давайте рассмотрим давний пример. Когда я еще торговал на Трейде и был менее опытен в нон-фармах. Тем не менее, я и тогда заходил по той же логике, что и захожу и сейчас. Итак, что мы здесь видим? Цену нас толкают на понижение. Импульсов слева на повышение нет. На последних свечах видим тени сверху. То есть цена резко стреляла вниз, а потом откатывалась. В данном случае, если бы на последней свече образовался очень резкий импульс вверх, примерно до предыдущего максимума, то мы бы здесь зашли на понижение. Потому что последние свечи вызывают сомнения. Но цена здесь за 15-20 секунд до новости стреляет вниз. Цену на повышение не тянут, цену тянут на понижение. Я захожу здесь в обратную сторону, вверх. И получаем с вами уверенный импульс, вверх. Обратите внимание, что захожу я все время на 1 минуту за 10 секунд до выхода новости. То есть последние 10 секунд не рассматривается. Тогда я еще заходил на 2 минуты. И также получил здесь плюсик Итак, смотрим еще один пример за 3 апреля 2019 года Что мы здесь видим? Уверенное движение вверх Импульсов на понижение слева нет Присутствует у нас, конечно, слева значительная свеча на понижение Но мы видим, что движение вверх не является коррекцией оно является продолжением тренда, поскольку оно превысило предыдущий максимум. То есть цену толкают здесь на повышение. Опять же смотрим последние 15-20 секунд выхода новости. Цену резко толкают вверх. Остается 10 секунд выхода новости, и я принимаю решение заходить вниз, то есть в противоположную сторону. И опять же мы с вами ловим уверенный импульс на понижение. И получаем плюс. Теперь давайте рассмотрим примерно он фарма, который отработал не так, как обычно. Напоминаю, что статистика по данной стратегии 90%. Возможно, сейчас уже больше. Точно не могу сказать, полноценную статистику я не вел. Итак, что мы здесь видим? Присутствует беспорядочные движения в разные стороны. Тем не менее, большую часть времени цену толкает на повышение. Если вы сравните этот пример с предыдущими, то заметите, что движения здесь очень нестабильные. Итак, я видел, что цену здесь тянут на повышение и зашел вниз. Смотрим, что из этого получилось. Ловим с вами опять импульс на понижение, но спустя минуту цена выстреливает вверх. На одну минуту сделка бы зашла, здесь я заходил на две минуты и получил в итоге минус. Насколько я помню, именно после этого случая я решил заходить все время на одну минуту, ловить только один импульс. Следовательно, по этому примеру можно предположить, что некоторые нонфармы стоит пропускать, если движения не очень понятны. И если движения мне были непонятны, то я нонфарм пропускал. Я не заходил как попало и не паниковал. Очень, кстати, здесь был обидный минус 5 пунктов. Итак, захожу и на импульс до новости и на откат от этой новости. Но с откатом я думаю все понятно. Во-первых, у отката меньше проходимость, чем у этого импульса, лично у меня. Откат происходит после импульса. Я жду 5 минут после выхода новости и захожу на откат в противоположную сторону от импульса. То есть принцип абсолютно такой же, на который мы заходим до выхода новости. Видим импульс, ставим противоположную сторону, но уже примерно на 5 минут. Не на 1 минуту, а на 5 минут. 5 минут ждем после выхода новости, заходим на 5 минут в противоположную сторону. Вот и весь откат. Но сейчас я уже стал уменьшать сумму сделки на откате. А поскольку проходимость на нем меньше Чуть-чуть, но меньше И на предыдущем нонфарме, как вы могли заметить Я не стал заходить на откат, поскольку движения мне были непонятны Итак, друзья, на этом видео подходит к концу Я уже не знаю, что здесь можно объяснить, чтобы было максимально понятно Постарался максимально подробно разобрать каждую детальку Надеюсь, это вам поможет Обязательно поставьте этому видео лайк И не забудьте написать в комментариях ваш результат, ваше мнение или какую-то вашу обратную связь Я буду этому очень рад Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео Всем желаю всего самого! самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.